Приветствую на моем канале, меня зовут Елена Туманова и сегодня я вам покажу, как проходят наши бесплатные тесты в кей home k home это жилищно-распределительная программа, этот проект запускается на нашей платформе k Club и я как инвестор с удовольствием буду участвовать в этой программе. У нас есть несколько источников дохода, есть пассивные источники дохода, есть активные источники дохода, но сегодня я покажу именно то, как работает жилищно-распределительная программа. И до завтрашнего дня у нас идут бесплатные тесты, поэтому каждый желающий может зайти, посмотреть, попробовать, примерить на себя и принять решение, будет он участвовать или не будет участвовать в этом проекте. Хочу сказать, что маркетинг очень Денежный, более 90% процентов идет в сеть от всех поступлений. И сделав небольшие инвестиции, начать можно бизнес от 100 долларов, вы можете при активной работе заработать себе на квартиру. То есть по результату работы маркетинга мы зарабатываем порядка 88 тысяч долларов. Это, конечно, все здорово. Это приятно. Ну а теперь давайте посмотрим, как же работать. Что нужно сделать, чтобы зайти на бесплатные тесты? Зарегистрироваться по моей ссылочке, перейти вот в такой кабинет. Далее в левом меню находите KeyHome, либо вот на такой черный баннер нажимаете и переходите на страницу KeyHome. Мультипрограммная жилищно-распределительная система. Здесь можно почитать ОКХОМ, OK посмотреть транзакции, команды, рекламные материалы, презентации. Вот смотрите, за время тестов я заработала 1000 400 кмр. 1 км у нас равен 1 доллару. Мы инвестируем в долларах и зарабатываем в долларах. Далее, что вам нужно сделать? Вот видите, у меня уже открылся четвертый этаж. Вам нужно перейти на кнопочку «Этажи» и купить для себя этаж. Сейчас вот посмотрим. Усмотрите, вот у меня в системе всего 3 человека, то есть 89 человек у меня всего в структуре, кто инвестирует, кто работает, зарабатывает на платформе «Кеймат-клуб». И три человека, кто из моих партнеров решили зайти. И давайте посмотрим. Вот... Мы зашли по стратегии. Про стратегии я говорю в своей группе, в своем обучении. Поэтому, если вы хотите участвовать и зарабатывать в моей команде, напишите мне в личное сообщение. Я дам вам все инструкции. Но Первое, что вам нужно сделать, зарегистрироваться на платформе Кеймат по моей реферальной ссылке. И дальше уже следовать инструкции. Так вот, мы работаем всего втроем. То есть я и еще три партнера. И я заработала 1400 долларов. В тестах я участвую всего 3 дня. И естественно за 3 дня 1400 при вложениях где-то 300 долларов это очень приятный бонус далее у меня автоматически открывается второй этаж я покупала э, три места на первом этаже и одно место на втором и вот смотрите командная работа здесь ярко выражена мы помогаем своим партнерам наши партнеры помогают своим лидерам и здесь идет на такой зацикленный маркетинг, который очень и очень быстро помогает продвигаться. Для пассивного дохода этот инструмент не подходит. Здесь нужны только активные действия и минимум, сколько человек вы должны сюда пригласить. Это 2-3 человека. И если каждый ваш партнер будет работать по этой же стратегии, то вы все, все «мы» Заработаем очень хорошие деньги. Кто работает активнее, тот, естественно, быстрее выходит на покупку своей недвижимости. Кто работает медленнее, попозже у него будет путь. Но в любом случае, если взять эту модель, если взять Кейхом за свой бизнес, то в течение года можно заработать себе на квартиру с минимальными вложениями. На третьем этаже у меня открылся уже автоматически из моих заработанных денег. Вот смотрите, третий этаж стоит 800 долларов или 800 км. Он у меня открылся автоматически. У нас открываются буст аккаунты, которые нас продвигают. И вот эта вот вся зациклованная или зацикленная вот эта вот система помогает очень быстро закрывать этажи и люди начинают зарабатывать. Все эти буст аккаунты, они не пустые, они внесут себе все деньги, это ваши дополнительные живые аккаунты, это те деньги, которые выплачиваются нашим партнерам. Вот с третьего этажа, с первого уровня мы заработаем 100 долларов, со второго этажа мы заработаем 100 долларов, с третьим этажем мы заработаем уже 800 долларов. У меня автоматически за сегодня, вчера заходило, еще не было открыть, а сегодня у меня уже открыт на четвертый этаж. Смотрите, четвертый этаж стоит 1600 км. Я не платила за четвертый этаж, я вложила в бизнес всего 500 долларов. То есть в течение 3-4 дней 1400 на счету, это я могу их просто сразу же выводить. Мы вводим деньги на Perfect Money, либо на TronLink и 1600 долларов у меня оплачено за первый аккаунт, причем все это делается на полном автомате. Вот так работает наша распределительная программа. Если вы успеете, можете заходить, посмотреть. Если вы сегодня увидите это видео, значит сегодня заходите, тестируйте, открывайте то количество мест, которые вы по факту планируете. Не открывайте больше миллион аккаунтов, иначе вы увидите деньги на счету, но это будет необъективная информация. Поэтому заходите, открывайте вот столько площадок, сколько вы хотите. Минимальная сумма. В части 100 долларов но я рекомендую на самый самый минимум заходить это на 200 долларов и по стратегии если зайдете то у вас будет не два аккаунта а целых три аккаунта на первой площадке и вам останется пригласить всего двоих человек ну а дальше система уже запустится вот так это все работает. Первое, что вам нужно сделать, зарегистрироваться, зайти на бесплатные тесты, написать мне в личном сообщении, скажу, какие условия, пополнить баланс. На ту сумму, которую вы хотите, плюс 15 долларов, это оплата роялти или доступа к нашей платформе. Ну что ж, на этом я завершаю свое видео. Заходите, будем вместе зарабатывать. И я верю, что нас ждет большой успех.